Озаряются слава Его, кто опишет блаженство спасенных? сердцем к нему обратился после жизни греховной мирской видеть За слава Его, Вини цвета и жизни источник для спасенных желаний всего небеса и весь мир не порочный. А а вот его...